да пиздец, И просто. Херсон это не Украина? Я стою все на том же месте, не изменяется хода, вона величезна.